На московской площадке Digital October 29 августа 2013 года прошла вторая практическая конференция «Электронные платежные системы», которая стала последним крупным отраслевым мероприятием лета. В качестве центральных тем конференции фигурировали в новых формулировках старые знакомые вопросы. Роль государства в развитии ЭПС, разработанность правового поля, перспективы развития и даже безопасность отечественных ЭПС в качестве специальной секции. Но, как замечали некоторые участники, разнообразие тем докладов вылилось в легкий сумбур, когда в одной и той же секции рядом оказывались трудностыкуемые вопросы. Намного менее сумбурно проходило кулуарное общение. Выйдя за двери конференц-зала, можно было вдовольно наговориться за чашечкой чая. Ради такой возможности, по словам многих участников, и стоило приезжать на мероприятие. А также, разумеется, полезным было участие в более широком обмене мнениями в формате тематической дискуссии. Своим мнением о прошедшем мероприятии с тв поделились его участники – представители служб ИБ-банков, платежных агрегаторов, юридических компаний. Да, услышать новое предложение от партнеров, а также обменяться мнениями по развитию бизнеса. Собственно, то, что нам интересно, в первую очередь, меня интересует индустрия платежных карт, разумеется. Интересно и важное, как на любой узкопрофильной конференции, это всегда строго общение с людьми, с участниками рынка. И э, в разрезе докладов посмотреть, как они видят какие-то вещи, потому что сама статистика, например, которую там приводят любые коллеги, я как я уже говорил, неинтересна совсем. А вот как они видят и куда они смотрят, это мне интересно. Что, что они хотят от рынка. В ходе мероприятия специалисты с интересом обсуждали вопросы, связанные с безопасностью электронных платежных систем. По мнению одних, имеют место лишь отдельные сложности правовой базы и государственного регулирования. Слабая, отрегулированная сфера. Нет принципов, вернее, есть принципы, но нет порядка их реализации. Каждый, по факту сейчас в этом вопросе, каждый участник, каждый игрок сам за себя. Вот как я придумал себя защитить, так я и делаю. А Какой-то общей систем, системной защиты, на мой взгляд, пока что не создано. Да, есть прописанные нормы, к сожалению, пока что не реализованные. Есть на нормативное регулирование, но оно незначительное да, вопрос, и оно не реализовано. Не Он не реализован. Реализован. Он по, по факту что нельзя сказать, что мертвая, но она не действующая практически. Поэтому каждый игрок защищает себя сам, так как может, когда как хочет, и это основная проблема. Ну, честно говоря, мы сейчас не видим какой-то особой проблемы с зарегулированностью. Банки вообще достаточно зарегулированные организации, mm. и сказать, что именно по... По безопасности сейчас есть какие-то проблемы с регулятором, ну, я не скажу. Другие же считают, что платежи через интернет, к примеру, совершенно беззащитная перед атакой киберпреступников. Информационной безопасности в платежных системах на текущий момент глобально нет. Это все проблемы связанные с любой безопасностью сайта. То есть любая авторизация пользователя – это проблема. Сейчас нет нормальных способов удобной идентификации пользователя через интернет – Повторюсь, это не касается только платежных систем, это касается вообще всех глобально, любых доступов. Есть отдельный узенький сегмент в электронных платежах, не в платежных системах, это банковские карты, которые вообще не безопасны просто никак. Дискуссии показали, мнения специалистов по многим вопросам в области безопасности ЭПС не совпадают. Но в каждом мнении и взгляде всегда содержится доля истины. А это значит, что участникам прошедшего 29 августа мероприятия предстоят новые встречи, на которых снова можно будет делиться своими мыслями о судьбах российских электронных платежных систем и их информационной безопасности.